В бест я обратилась в 2008 году по вопросу лечения бесплодия. Лечила меня великий для меня доктор, это моя Ивандия Елена Дмитриевна. Вылечила. В 2009 году я уже родила первого сына. Она была всегда рядом со мной, это мне и друг. Но я просто не знаю, это для меня это самый лучший человек в мире, который только может быть. Ее квалификация как врача. Это просто на высоте. Она поддерживала меня всю беременность. Она поддерживала меня после беременности. На протяжении шести лет она помнила обо мне, потому что я на самом деле надолго пропала и не посещала клинику. Обратилась я опять же сюда повторно в пятнадцатом, в четырнадцатом году, в конце четырнадцатого года с вопросом то, что опять не получается забеременеть. Также меня принимала Елена Дмитриевна Майванди. Были назначены определенные манипуляции, определенное лечение, но ничего этого не понадобилось, потому что в назначенный день я уже пришла, будучи в положении. Так как Елена Дмитриевна, она сейчас является заведующей операционной, вести меня во время беременности она не смогла. Меня передали врачу Котовой Людмиле Николаевне. Котова Людмила Николаевна – это тоже для меня великий доктор. Она меня вела всю беременность. Беременность протекала спокойно. Я нигде не лежала, ни в каких ни больницах, что такое нервы, я вообще не знала. И, в общем-то, месяц назад родился совершенно здоровый, второй ребеночек в -клиник, второй мальчик. Хотела бы, чтобы они хотя бы ради меня одной такой, индивидуальной, здесь работали всю заставшуюся жизнь. Чтобы их ценили, поощряли их труд, оценивался должным образом. Ну, потому что это самые лучшие врачи, это самая лучшая клиника.